Первое, что ты видишь, когда приезжаешь домой, счастливые улыбки родных. Тех людей, которые знают тебя всю жизнь и поддержат любой твой шаг. Тех людей, добрые слова которых не рад придавали сил моменты, когда хотелось бросить все и просто свернуться к в уголке своей комнаты. Ты заходишь в родной дом, довариваешь чашечку горячего шоколада или, быть может, крепкий чай. Садишься в кресло и смотришь детские фотографии. Мам, смотри, это я. Помнишь, как мы тогда строили замок из песка? А помнишь, как папа первый раз ехал на машине? А помнишь мое первое слово? А помнишь, как мы на море ездили? А помнишь? А помнишь? И родители смотрят на тебя так по-доброму, любяще, обнимают, рассказывают истории. Меются над старыми шутками. А вечером ты звонишь старому другу, с которым не виделись несколько лет. Договариваетесь встретиться. Долго потом бродит по улицам такого милого, такого родного города. И снова разговариваете. Меетесь. Уменает. Идет тихо снег. Когда приходит время уезжать, становится немного грустно. В обратной дороге в голову приходят разные мысли. Но я верю, что у каждого человека должен быть свой дом, где он может просто сидеть и смотреть на огонь, зная, что с ним рядом его семья, вне зависимости от жизненных обстоятельств и меры успешности. И неважно, сколько этому человеку лет, 6 или 60, первоклассник он или президент. Важно знать, что ты нужен и тебе всегда ждут у семейного очага. Дом – это место, куда вы возвращаетесь, потеряв собственную душу. Место, где вы рождаетесь заново, когда становится слишком тяжело, когда не помните своего прошлого, когда история вашей жизни кажется вымыслом вам самим, когда настает время возвращаться. Покой и уют семьи – дом, где о тебе заботиться тебя любят. Вот то единственное, что действительно нужно человеку в этом мире. Дом и семья делают человека неуязвимым.